Всем привет! Это пятый подкаст Люстры Для вас в студии работает Enfission И толстик Вот так вот Дорогие слушатели, а, начну издалека. Все дело в том, что мой постоянный соведущий, которому в прошлом выпуске мы искали девушку, если помните. В общем, он оказался последним мужеложцем, если не сказать а, хлеще. Вот а, Он где-то пьет что-то, шарлевается, бог с ним. В общем мне согласился помочь ведущий радиоэкипаж самый, кто ведет рубрику «Пока все тролли», да, это самое доброе вечернее шоу на радиоэкипаж Толстик, за что ему огромное спасибо Да пожалуйста, в принципе я не против, потому что я сидел и думал чем бы заняться, и тут же прямо Энфисион меня так подловил и это ну ладно, хорошо так хорошо Кстати, а про Грейвса, почему ты думаешь может он как раз и девушку и нашел себе? В себе? Не, <estos nicht sava Brew> 네, себе, себе девушку нашел там, ты говоришь, да, ему девушку Patriot. искали Ладно, следует. сейчас речь не об этом Господа, в гостях у нас сегодня Пантер Холл, известный делатель видеороликов, записыватель гайдов И по совместительству нагибатор известного склада. ну не будем говорить какого, думаю, так все догадались Привет, Пантер, располагайся поудобнее Ага, всем привет Привет, Пантера да, в принципе, обсуждать особо-то и нечего. На форуме показали новый Tempest Mark II. В игре в целом ни хрена не происходит. Особо упорный дуэлица в песочнице на Хенке или против чая. Все ждут наземку. Расходимся. Пантер, спасибо, что пришел. Ждут наземку, я думаю, всех уже слюни капнут и что-нибудь еще там. Ну, в общем, как-то так. Слушай, конкретно народ подостался наземкой. Блин, людям крылья дали, летайте, не хочу. Нет, хотим ползать, валяться в грязи. Так, Лента.ру пишет. Black Friday или Черную Пятницу устроит более 100 российских интернет-магазинов 6 декабря 2013 года. В этот день скидки на некоторые товары могут достигать аж 90%. Да, то есть Black Friday это черная пятница, известный американский, так скажем, денек, когда просто все разносят в хлам витрины магазинов, там, скупают Apple, всякие игрушки и так далее. Вот, Пантер, первое, что приходит, ну, что купил бы на Рождество в каком-нибудь интернет-магазине? Ну, даже не знаю, наверное, наверное, вообще нет у меня никаких мыслей сразу что-нибудь так сказать. Хуже я я бы да. купил, наверное, Грейву, ну вот, еще, еще день назад я бы, наверное, думал о том, чтобы купить ему женщину надувную, но, боюсь, придется купить мужчину. Как серьезно ты отнесся к его отсутствию. Кстати, слышали про новую экономику? Ну, вообще не слышал, но на самом деле в игре экономика нужно действительно сменить, потому что деньги просто девать некуда. У меня 14 миллионов, я не знаю, на что их мне потратить. Они просто вот как лежат, так и лежат. Но если будет действительно какая-нибудь там фу**а, типа картошечных танков, ремонт на топах просто И Постоянно играешь либо в ноль, там, без беспрямо, либо в минус. Ну, э, в общем, я за, но главное, чтобы, блять донат особо так и не влиял. А в том и дело, что народ-то там визит орёт что-то. Я не знаю, откуда уж это доползло, что... Чуть ли там не огнетушители за голду начнут продавать. А как ты вообще... Скорее для жоп, нежели самолету. А как ты вообще, вот, твой взгляд на те изменения, которые были у нас в экономике, ну, вот в течение там, последних месяцев четырех, если не изменяют память. То есть, вот, модулей стало больше, да, сейчас что-то вот, прокачка появилась. Как ты думаешь, это правильное направление Ну, вот, вот, единственное, что мне не понравилось, я модули, которые на, мне кажется не нужны. Но это глупо как-то. Не то что глупо, вот дают тебе стоковый самолет, на нем так не хочется летать. Он... Вот особенно есть некоторые примеры, например, как Мустанг или Як-9P. Эти стоки, эти самолеты, это просто бля. ужас такой, что <с> <с> жопа полыхает. Просто. Тихий, тихий ужас такой. Ладно, хрен с ними с догадками. Пантера, расскажи про свое видео. Чем они интересны? Какая основная фишка? Почему мало гайдов стало и какие планы на будущее? Ну, вообще, я э, давно занимался мувмейкингом, мне просто это интересно, взял это хуй. И э, сам процесс вот этого созда с, ну, создания, и потом, когда ты смотришь то, что у тебя получилось, это, <смех> так скажем, это просто приятно или что-то в этом духе. А, конечно, вначале у меня там работа да, похожа на какую-то <смех> эпилепсию или что-то такое, <смех> когда все светилось там, э, мелькало и так далее. Ну, всегда хотел сделать что-то новое, какие-то эффекты там более такое, так скажем, техническое видео, то есть э, с технической точки зрения. Где-то там что-то, чтобы появилось, в видео, там, какие-нибудь объекты другие или что-то в этом духе. Ну, на самом деле, это долго объяснять и перечислять можно бесконечно. Ну и как-то я вот наткнулся на War Thunder, я его установил, там поиграл один день и дико почему-то не понравилось. Не знаю почему. В общем, вышел, удалил и потом через неделю вернулся. Ну и все, поехало. И решил я вот заняться муфмейкингом и снимать какие-то ролики. Ну вот еще вопрос а, там был о роликах, то есть у. О... Я сейчас уже прилично там видео, но в последнее время что-то э, больше наблюдается, там, спидпейн, да, или как он называется, э, какие-то видео, которые не из игры, которые не гайды вовсе, а ну, люди ну, просят. Ну, вся проблема в том, что у меня сейчас э, тупо винт практически подыхает, так скажем, на последних издыханиях, и если я захожу в игру и начинаю записывать, у меня там от 15 до 30 fps, но это вообще не играбельно никак. Поверьте, я пробовал это просто ну вот, вот ждем винт Будет винт, будет э, видео как э, Ну и так маленько спойлера Первое видео, которое выйдет на моем канале Это будет гайд по Мустангу, гайд будет очень интересный Потому что самолет, он, я бы не сказал, что он плохой Просто он не подходит вообще Даже средним пилотам, я так скажу, что он Чисто для опытных, потому что вообще не прощает Никаких ошибок, Ну это уже другая история Да, ну слушай, ну с видосами Жесткий диск уже дав давно пора купить У тебя сколько там на канале уже подписчиков то Ждут ребята все? Я тоже жду Можешь объявить сбор средств в помощь по пантере ну, на винт я бы не хотел этого делать, то есть просить как-то там или клянчить деньги подписчиков там даже как-то скрытно это делать да ну не лайкните а лайки. и так далее а, недавно на канале увидел у тебя так называемый speed paint а, еще ты анимации там делаешь всякую скилл у тебя просто бешеный принимаешь заказы на изготовление контента для кланов или бы или планируешь хотя бы. Или не для кланов. Да, я уже. Ну как, вначале все началось то что я делал интро по заказам. Вот такие вот дела. Ну и, наверное, все этим и закончилось. <смех> в общем, как-то так. Доказы, да, принимаю там, писать кличку и так далее. <смех> Слушай, ну вот все-таки про видео. То есть, смотри, Пантер, сейчас ситуация какая? Я все с картохой сравнивал постоянно. Вот у нас на данный момент сейчас в Тундре обзорщиков разных, всяких, гайдоделов, ну там, вот, производитель видео сейчас чуть ли не больше, по-моему, есть, да, больше, чем, ну, года два-полтора назад было, например, в Картохе, когда игра была намного популярнее э, та, чем сейчас Тундра, да? То есть получается так, что сейчас людей, которые заняты именно вот в различных медиа, вот таких фишечках, около Тундровых, их много и становится все больше. То есть сейчас уже только ленивый, по-моему, не делает гайды. Что является основой твоей фишки? Почему люди должны именно к тебе идти, подписываться? Чем ты планируешь завоевывать их сердца? Ну, во-первых, я не креплю всякие однодневки, Mm. <laughs> которые там можно за пару часов сделать, так скажем, зайти, записать там два боя там или три, и просто выложить и озвучить это так. Э, стараюсь как-то более глубоко подходить к этой точке там, ну, например, там, оформление, ну, и именно интересные бои. Не просто там, там какой-то нагиб там или что-то в этом духе, а именно чтобы это был интересный бой там, от, ну, где от тех или иных действий что-то зависело там, исход боя, так скажем. Ну и, конечно, у меня своя подача материала, я думаю, <смирать> так интереснее. Отказываться и от нее не собираюсь. Там много такой нецензурной брани, но <смех>, я думаю это по делу и можно, так скажем. Единственное, у меня в гайдах, вот именно в гайдах нету совсем никакого мата. Они, так скажем, зацензурены, а весь остальной контент, который есть и будет в моем канале, он будет э, без цензуры, там будет много всего такого злого. <смех> <смех> <смех> а, Пандера, вот что ты думаешь? Вот тебе пишут комментарии, что ты материшься в своих обзорах и не, не подумаешь ты какой-нибудь фильтр поставить, не знаю ли завязать и что ты думаешь о тех людях которые недовольны теми нецензурностями которые в твоих обзорах присутствуют я не знаю что это за мягкость такая честно мне сложно это объяснить на самом деле мне мне вот честно не нравится не смотрите идите на круто нет, это, это правильный подход, абсолютно. Зачем а, пытаться вывозить а, для той аудитории, которая не является вообще твоей? Да, здесь... именно. А вот смысл здесь... именно такой, что зачем подставляться, ну, как бы не подставляться, блядь. А, быть Нет. на кого-то похожим или что-то в этом духе там. То есть нужно быть собой всегда, и я думаю, что это правильно. А ты в жизни много мотивируешься вообще? Да, я вырос в таком районе, где без этого не скажешь человеку просто, как пройти туда или как купить это. Что и настройка, что ли? <свят> Не у нас просто Сибири закрытый го город Вот ты наверное когда делаешь свои гайды, мувики, там обзоры, небось, поглядываешь там, кто параллельно этим занимается. Вот ну наверняка скорее всего кого бы ты хотел выделить в первую очередь вот ну хотя бы парочку назови вот кто тебе интересен в этом ну, конечно планете. поглядываю на самом деле я очень частенько смотрю за ютубом не то что смотрю а люблю что-то посмотреть посидеть пожрать какую-нибудь хуй и посмотреть ютуб там но это, это уже что-то типа хобби или в этом духе а вообще, первый человек, который действительно я бы хотел выделить, который хорошо играет, и мне в принципе нравится его подход, хотя он такой достаточно цензурный и закрытый, да, так скажем, это вот Гуля из канала Броняне, он делает отличные видео, да, ну, все довольно интересно, я с ним хорошо знаком, ну, Хороший человек. Что думаешь про алканавтера? Потому что, ну, говоря о гайдах, да, о видео, мы не можем не вспоминать об этой зияющей личности. Ну, на самом деле, даже я, вот, например, когда пришел в игру, я посмотрел его ролики, ну, он, он в то время был другой, я не знаю, как это объяснить просто. Он не клянчил деньги с подписчиков, он как-то, блядь, по-другому относился к людям, знаете. Вот, блядь, что-то изменилось, и, хуй пойми, что и видео стали другие, блядь. Ну, это, я не могу это объяснить просто, довольно-таки сложно. Знаешь, что делает. сейчас я к нему отношусь ху**, вот же. Это, это, это даже сказать мягко говоря ху**. я бы сказал веселые вещи но об этом не буду и вообще как бы ху**, это я к нему никак не хочу относиться просто игнорю и ну и что-то в этом духе а пантера а ты знаешь на своем стриме как толкан автор назвал а, свои поделки творчеством как ты к этому относишься ну, если можно назвать творчеством то, что ты делаешь за один день, за пару часов, там, вышел пару раз в бой, там, записал, как я уже говорил, и озвучил, выложил на канал, то, если это творчество, то пусть называет это творчеством или... вас, на, А что ты... Зде... А, что ты сделал для хип-хопа? Как... Да подожди! А, подожди! А, форм, все! смотри пантера вот ты сейчас член эскадрилии она топ эскадрилия там ну я думаю все согласятся не будем называть ее а, вот смотри если что-нибудь случится с этой эскадрилью, ну так популярность так упадет, будешь ты останешься или ей предан, или поищешь себе другое место обитания, как-то так. Да, при причем тут популярность или какая-то хуйня в этом духе, мне кажется, вот, просто есть определенные люди в, этой, в этом складе, так скажем, к которым я э, имею определенную привязанность, с которыми я общаюсь и так далее, и то есть, ох будет знать этот склад там или не будут, я все равно буду как бы в этом складе, ну или что-то в этом духе. А если уйдут эти люди из склада из этого? Ну, тут сложно сказать, их на самом деле много, я, я не думаю, что они тебя возьмут и уйдут. Ну, хотя, а кого... а? хотя сейчас действительно вот склад, это... мне не нравится, что в нем происходит, я так скажу. Просто. А что тебе не нравится? Какие перемены происходят в этом складе? Ну, во-первых, это действительно онлайн, то, что онлайн стал хуже, многие старички вообще не играют. Если честно, вот, не в обиду всем пушникам, я скажу, что пушники уже не те, что это уже не, не такой торт. Не такой сладкий торт, какой он был раньше. Скилл был гораздо выше. Раньше не было такого, чтобы постоянно видишь фушника в рандоме на имбе или еще что-нибудь. Мне, если честно, когда я такой вижу, мне как-то неприятно. Хотя, на чем хочет, пусть на том и летает. Ну, сложно объяснить. Много изменений произошло. Я не скажу, что из них есть положительные. А тенденции к переменам ты видишь какие-нибудь? Все, ты, чтобы да вообще нужны какие-то бои так скажем рейтинговые то есть чтобы было, было соперничество было что-то в этом духе не просто рейтинговые а 2 на 2 3 на 3 там на картах это во-первых принесло бы много экспериментов там каких-нибудь плюшек за определенный рейтинг то есть там тоже та голда там ну сложно это все объяснить но это уже друг другая история Слушай, Пантера, ведь ты еще, насколько я знаю, на гитаре игрец. Ну да, да, я, если честно, учился даже в колледже музыкальном, учился, учился три курса, так скажем, и все получилось так, что а слишком много я, в общем, уделял этому вниманию и сгорела, так скажем, у меня лампочка. Ну, в общем, я заиграл руку и, ну, учиться с этим, конечно же, уже никак не получишься, меня отчислили. И гитара сейчас у меня тупо лежит на, <смех> на шкафу. Я, бывает тянуть за ней такой, поиграть. И, ну, а забываешь что уже, когда особо ты и не поиграешь. Ну, в общем, это грустная история, блядь. <смех> и что-то в этом душе. Слушай, а что, что за термин а, заиграть руку? Ну, у меня много трещин в суставе на левой руке вообще общем, на пальце Это от гитары? Да. Фу, я просто, просто действительно очень много уделял этому времени, я э, долго играл, то есть просто очень мне нравилось это, да и хотел всегда быть лучше, лучше, я там что-нибудь увижу, мне как, какой-то, знаешь, как это уже как спорт было, но очень сильный, я, можно сказать, живой, мог сесть там в 10 часов утра заниматься, там, если у меня свободный день, и заниматься до 8 вечера, то есть представляешь, сколько это часов, и так. ну, жесть, короче. А, а вот, а вот... Э, не боишься, что что-то подобное может случиться именно со с твоими гайдами и мувиками? Потому что, я как вижу, ты э, с головой ушел в этот процесс. Ну, хобби есть хобби, я всегда таким человеком был, то есть, э, если что-то делаю, то хочу сделать это все лучше, качественнее и что-то в этом духе. То есть постоянно уделять этому время, ну не постоянно, так скажем, а большую часть свободного времени, которое у меня есть, чтобы сделать это все, так скажем, красиво, аккуратно, ну и так далее. А я слышал, э, ну как бы это назвать? У тебя есть э, пассия, или как это еще девушка? Да, Любимая девушка, да, вот ее Настя, а, вот мы с ним уже вместе сколько, Шесть, наверное, лет, и <laughs> все прекрасно. Ну, она как-то, может она ревнует тебя, вот к твоему увлечению, вот именно к игре, вот как Толстый, толстый, она у меня дизайнер, все. <laughs> Опа, ну, кроме всего прочего, ты ведь еще и играешь. Ну да, ну это а... это он, наверное, сказал к тому, что семейный досуг стандартно выглядит примерно так, а <с стена, ковер и две спины у компьютера. Я угадал? Да, почти так. Слушай, ну это счастье, это счастье семейной пары в 21 веке, я считаю. Дорогие Поэтому слушатели, да. дорогой Пантер дорогой соведущий, настало время, час Пи, а, что еще, Блиц Опрос, Черт. Готовченко. Блин, а я там что-то писал, да, плохое? Где ты писал? Уже все неважно, твоя жизнь никогда не будет прежней. Поехали! Как попасть в Фуфу? Нужна Гитлера люстра. Что ты сделал для хип-хопа? Зачем скайп сообщение? Где место женщины? На кухне. Когда конец света? Завтра. Нахрена нам Олимпиада. Только не сегодня. Кто пользуется Windows 8? Прическа... Не знаю. Что ты там? Ты упорен. А, я знаю кто. Алконавтер. Подожди, это ты пользуешься виндой 8? Я видел да. у тебя, ну, раскакивала да, табличка да. на видосах. А, мне показалось другое вообще другой вопрос. Okay. Я так быстро говорил, что я думал, что там что-то проволосы. Давай, продолжаем. Еще пару вопросов. Любимый напиток. Водка! Пиво. А, и вот последний вопрос, мы уже традиционно его будем задавать каждому гостю а, На него нельзя ответить, не знаю, на него нельзя ответить скоро И, и на него нельзя просто сказать какое-нибудь слово, наобум, на него нужно ответить прям конкретно Давай, три-два раз, когда Наземка? Я слышал на каком-то интервью, что Наземка будет после введения что-то битвы полков Или что-то в этом духе, серьезно Будем надеяться на это А Пандер, кстати вспомнил, тут недавно по ютубу бродил, ходил, наткнулся на канал чувака, у него, по-моему, Зенон ВТВ, WTV канал, он занимается чем? Он, так скажем, подвергает жесточайшей критике, такой своеобразной, разных гайдоделов и так далее, там вот видос про тебя был тоже, видео вообще. Привет, дорогие друзья, сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень классном караке, Вар Тандера это Фуфу Пантер Ховал. Он не только отлично играет в Вар Тандер, он еще и отлично, отличный просто парень. Да, да, я видел там, типа в одном слове зря ошибки и вот это клоун надо забавно. Ну, почему бы и нет, клоуны должны быть и... Э... Как-то, если человек хочет, чтобы на него обращали внимание данным образом, то, пожалуйста, пусть ебать мозги сам себе и комментирует сам себя со своими двинками. Только пусть не лезет ко мне на Я заебался банить его двинки на своем канале и что-то этом будет. А что чё, он пишет тебе в комментах? Да всякую хуй. Я вот честно просто уже не помню. Единственное, его любимое слово, это школьник, который он... для где пихает, и поэтому слово его можно узнать. Обычно в нем еще 2-3 ошибки там присутствуют. И поэтому это все в бан отправляется. Так, чистка канала. Но на самом деле... На мой канал подписан на 4 этих, этого долб***а, то есть 4 его двинка, и двое из них забанено, а двое еще не комментировали. Ну, <laughs> ждем и ищем. Слушай, ну я обсуждал еще э, там вот Снези, у нас как раз вчера в передаче был, знаешь, да, наверное, его? Там угу. про него тоже в одном э, видео у этого паренька есть э, тоже там комментарий. Снези говорит, что он, ну, как бы вроде как это такая тонкота на самом деле, то есть настолько толстота, что уже даже тонкота, как считаешь? Это, это в натуре слишком толсто. не знаю, вот такой юмор, он, блять, не знаю. Мне вот, если честно, да, у нас группа есть, ой, группа конфавтэевский, там, Тайный уголок Мартюба. И туда частенько кидают ссылки вот этого, блядь, Иногда, точнее, не иногда, но это уже не смешно просто. Слишком, наверное, толсто и что-то в этом духе. Если хотя бы делать что-то подобное, то нужно как-то к этому подходить, так, действительно с юморком там, и за что-то цепляться, чтобы было и э, за что зацепиться. Э, ну, в общем, как-то так. Настало время прощаться. Спасибо, Пантер, что пришел к нам в студию. Успехов тебе, Толстик. Тебе тоже огромное спасибо, что предоставил свои профессиональные услуги. Было интересным опытом с тобой поработать именно в качестве ведущего. Дэн Фишин, спасибо, что терпел меня, вот, что я плохо читал текст, вот, и ну я старался, по крайней мере, вот. Надеюсь, что ты еще позовешь, и надеюсь, что Грейвс еще как-нибудь попорит. Все было пизд... да, действительно круто интересно было с вами пообщаться, так. Ну весело, почему бы и нет. Время, которое проходит, весело, уже потрачено не зря, так скажем. Ну и всем пока. Дорогие слушатели, с вами была Люстра. Ждите новых подкастов, рубрик, прочих хуй. Подписывайтесь, комментируйте и летайте на спидфайерах. Всем пока. Нет, нет, нет, нет только, только... жди.